Я, ч я бегу и прыгаю, но у ну меня ой. все равно падает. Ты шо, попел, дебил? Эй, а -а -а! hey, чуваки, всем здорово Короче, сижу я такой, никого не трогаю. Потом думаю, дай-ка зайду к себе на канал. И офигеваю, у меня куча просмотров на последнем видосе и так нормально лайков. я такой, типа, опа-на, чё за... чё за... чё за... И такой вспоминаю, что есть у меня видосик, смонтированный две недели назад. Ну, почти домонтированный, я про него чуть-чуть забыл. И, в общем-то, вот и он. Я пошел направо. Да Мышь. почему я тебя не убил, блин? Просто вот у меня мышка вот и... не Да, все, я пошел отсюда. Двоих положил, хватит. Тут месиво, месиво. А сейчас и вертикальная синхронизация? Нет. Офигенная флешка карус и смоки тут всякие я вообще ничего не вижу а купил смысл да пошел ты нахер понял Просто... а ч ⁇ где все кого убивать инфу поставим давай круто а? О, короче стрелял а... я такой значит да флашка Опа. Ну блин! Челиц слева прос. Бенди, он нормально играет. Да посмотри вычет 4-4. Эй, посмотри, ты на жопу, посмотри. Эй, я. В смысле? Вот, а, наверное, в паблике не показывается. Не показывается. Что именно? Должно показываться. Ну, типа, помоешь, то, что ты там. А! Вот опять! Вот я не могу! Спасибо. <свят> меня лагает в этом паблике. Кто? Ой, сука, какие тут играют? Просто Глобалы что ли? Ничего не понял. Мимо дверей бежал. АА 16 какой. Неплохо, что сливается. Полтора человека убил. Это моя граната была батька, беспокоился. Сейчас за вот трошнина тут творится? Это я стреляю тоже. Ты тоже стреляй, помашка, малали просто ледишь. Я его просто так убью. Пожалуй. Ой-ой-ой. Ай, блин, у меня перезарядка началась. В чела упал, короче, но не в того. И не убил его с первого раза свое Чега-чега-чега-чега-чега. Спокойно, спокойно. Ты же маленький нуб. Блин! а Перезарядка меня бесит. а я фраг забрал. Нет, мне показалось. Ну почти же, почти. У меня союзник пропускает врагов. Это первый. Во-вторых, Да, блин, знаю. чел просто мешал перед лицом, бегал, Чему тупое. М да Ну, в общем-то, наигравшись просто в поблосики, пофанившись, мы такие решили сходить на... Как она там? Гонка вооружений, вроде бы. Мне она понравилась. Мы там после время частенько стали зависать с Никитосом. В общем-то, узрите это блаженство. Я там даже смог занять первое место. Я вообще офигел. Просто это. Фури он ли? Нет. Прям сейчас. <свист> Чекай. <свист> <свист> Ты где? <свист> а <нет, нет. свист> Нахер раз. До свидания, обращайся. Ну, я ска... Хочешь, я скажу привет? Не хочу. Сейчас, ну, привет. Да! Я только стрелял. Так тебе и надо. Это потому что я по тебе тоже стрелял. У меня просто фраг спёрли. Просто вас троих раскрошил бомжей. Ты Ты такой Я вообще разыгрался. Смотри, как я в голову даю. Да, п... Пошел Пошёл на еду. Я видел свинец. Есть такие. Я видел тебя. Эй! Да мне не интересно дробовиком. Открытые карты. Уроды. Блять. Меня, меня крыса и убила. О, я... крыса! Я тебя запомнил, он в шкафу. А шкафу, крыс. Вы ч ⁇ его убили уже? А ч ⁇ так шуст? О, о, о. Страшно. Умный друг, умный Ааа, перезарядка! <свист> <свист> <свист> <свист> да я стреляю, <свист> вообще не стреляется! Тебе <свист> вот МП вот, вот, вот я понимаю, вот СД, вот это вот тема. Вот есть такое. Оп. Да нет, Нет. от Блин, я обосрался. Флажки Эй! Самый. Минус 36. Я не то что там зайдешь с нашей, нашей стороны. Страшно. Очень. Ай-яй-яй, насколько бы это ни было страшно, это, это серьезно. Это правда. Это чисто. У меня нова. что Кто там в туле зашел? Страшно стало сильно. только залез не выжил. Серьезно? Серьезно? Да. Сейчас тебя обгоню, пес. Давай, давай, давай, давай. Я не буду, Желигурю. У нас одинаково еще Ну да? Э, у меня воруют. Зачем вылез? Я с пулеметом не сниму никак. Я забирал только шесть. Я буду с пулеметом зажимать, как ты наш ⁇ Забрали флаг. О, 80 ход. Надо на тычку. Настин.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 я слышал, сейчас был золотой. Я все еще с ним. Только ты не можешь убить. Никого. Почему? Да? я не вижу этого. Бля, мне на У нас сейчас с тобой соревнования. Я убил, заматыл убил. Я на первом месте. Благодаря мне... <стрел> <Changing. р hoc> я бегу к вам на базу, я, я, я разбежусь с тобой, понял? Ага, ага. Ага, ага. Ага, Я ага. а уже к тебе иду, я уже в Аааа! Стерп... За мной уже другой выехал. На стопе? Вражину.. あлена, стоп! Вот я! я забыла, не а, не а, перезарядка! Нечестно! Опять на перезарядку слава. Да. другого я дам. срежетам! хорошо. Ну не тебе, но в ладно. Хорошо. А блин! Ты что? Ты чё охренел? Пошли ты в Я старался. Я просто чувака забрался. Сидел на чуваке. Все в порядке. Ну, не так звучит, конечно, ладно. Да, А! Я понял, что... Я просто говорю... Мы про крысы с тобой разговаривали, ты уже... У меня все в порядке. У меня все хорошо. Я еще покажу Я только с Тебя с магом смотри плохо, да? Это Сколько да. Ты? Нет. Да, да блин! Да, а! со всех сторон, это да, это они могут. 30... 30 ну не от тебя. В смысле не я? Сволочи уперли. Моего друга. Они убили моего друга! Ты меня убить хотел вообще-то. Они убили моего друга. Это не важно, я должен был тебя убить, но они убили моего друга. Ой-ой-ой-ой-ой. Дуб меня с двух берет разрушил. а а Хлебкина я, короче, убил в жопу, короче, ножа, и он меня тупо сейчас... Попил, сяп... Да! Блять, меня с пыльмёт убили. Да блин, еще и в спину, в голову, сзади, везде. вас Эй, двое, это нечестно. Э-э, Да это несчастно, у нас двое. Я у меня золотой нож мне насрать. Давай, и наль... что-то на правду не убежал? Да только не бейте его, не бейте, не бейте, не бейте! Стой, стой, стой! Да не понимаю его! Урод! В общем-то, да, пробомбило у меня там вообще так знатно. После чего мы резко-таки решили забить нафиг на эту гонку вооружений, ну как мы я. И Никитос такое предложил, а бы нам не пойти в Danger Zone, ну, типа в Батл Рояль. Или как он там, симулятор пубга, <laughs> что-то типа такого. И блин, у нас почти получилось взять топ-1. А я, а я к тебе не могу лететь. Ну да. К весу ему. Опа, нашел броню шлема. Я нашел, сразу сказал, что броню шлема. Я нашел молоток. Немного подлагивают, меня не знаю почему. Не не знаю почему. Где чел? Он чел. ножом. Да где? Ага. О, броник. А, так у меня есть, у меня же есть. Планшета его забрать. Не, не, не, он все патроны потратил. Метков. Мы в другую штуку побежали. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Вот, все. Мы... Тут вот мячик, ящик, ящик, быстрее, быстрее, ломайся. А нафиг меня твой я я ящик. Ай, подобрал... а, ящик, не голубая хвоя, это... Дебил, все, мне хана. Точнее, мне не хана. О, это мне была почти хана сейчас. Я да не понимаю, это по три, какая зона. Братан, я крошусь. Меня убили, брат. Ты сейчас будешь падать. Быстрее. Поднимай, поднимать, я убью. Меня... Красава. Жаль, что меня нельзя поднять. По всем, по всем, по О, я! А, у меня же парашют есть, точно. Тупо из-за парашюта. Давай, эксамку я заберу, да. Ради бога. Блин, тут патронов нет. Подожди, где мой дроп? Что-нибудь. Так. Ну, бери все, что хочешь. Увиди сейчас. Вон, лезет. Крыса. Да, лезет, лезет. СГ, тут СГ, СГ, СГ, СГ. Так возьми. Я же не умею стрелять. Зажал, зажал, зажимаю, стреляю. Я убил. Красава! Лучший брат! СГ. А, палец! Палец, палец, сверху! Блин, 28, 28, 28. Блин, перезарядка, перезарядка. Мишприц, мишприц, мишприц, мишприц. Мишприц. приз. Икс, икс, икс. Я его Безай, почти. Миш -приц, миш -приц. Ай, Подожди, я его задамажил. Ай, бля. Меня убил, да! сейчас я тоже гриб. Сто, где? На. Слава. Нажимай! Нажимай! Красава, все! У меня патронов нет вообще. Лестность, это он Нет, Под лестницу, под лестницу. Бегай, бегай, бегай, бегай, бегай. Бегай, бегай, в дом. Он день там не достанет. Не уверен. Как мне как мне Эй. Где? Ч? Что? Куда? Откуда? Откуда? Ну он на крыше мразь сидел. Ну что могу сказать? В общем-то и все. Надеюсь, вам понравилось, и вы даже поделились этим видосом с друзьями, и особенно поставили лайк, главное не забывайте про лайк, ну и колокольчик. И я надеюсь, на этом видосе тоже наберется нормальных -то просмотров и лукасов. Ну все, спасибо вам, все благодаря вам. Что не делается, все ради вас, как говорится. Вот, когда следующий видос? Не знаю, как найдется время. Потому что я этот-то затянул на две недели, просто забыв про него, но это ладно. В общем-то все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!